Если вернуться к тем же самым авариям, угу. тем же самым авариям, ДТП, неприятностям, да, к тем да, же мы... самым болезням, угу, вот человек, который становится инвалидом, вот у него было здоровое да, тело, да. стало инвалидное тело, да. он был ходячий, бегающий, счастливый, и, и отхобано да. он уже лежит там угу. с амиотрофическим синдромом или еще с чем-нибудь. да а, Вот смотри, это же тоже момент. Когда человеку, вместо того, чтобы сказать, включиться игру, сказать «стоп». Сказать, смотри, сказать, вот когда произошла авария, да, и теперь мы скажем, ты, ты найди, за что поблагодарить у человека. Или там инвалид человек, да, и говоришь, найди, за что поблагодарить свою инвалидность. У человека шок. Как, поговорить, я бедный и несчастный, а вы говорите «благодарить». Да. А суть-то в этом. А суть в этом. Это говорит о том… Да, говорит о том, что у тебя настолько уже навозная куча выросла. Уже настолько, что она... Скажи ей спасибо, что она уже тебе... Сама нам уже сама навозная куча просит убери. уже Да, убери. Она подск... навозная куча подсказывает человеку, что у тебя есть еще шанс. Есть шанс. Убери сейчас. То есть вот авария, допустим, случается, когда... Авария, да? Человеку именно осознать момент, блин, что я делаю? Осознать, что в моей жизни накопилось столько говна, что уже навозная куча, знаешь, как дымком, дымок пошел. То есть вот-вот загорится. То есть скажи спасибо, что ты можешь в этот момент остановиться и пересмотреть всю свою жизнь. Авария говорит, остановись. Да, пересмотри. А болезнь что? То же самое сны пересмотри свою жизнь, профильтруй и повернись к себе лицом и начни любить и двигайся к любви, очистись, вернись хозяин домой. Понимаешь, а человек что делает? Болезнь, там, болезнь там, да, даже инвалидная болезнь или а, авария, и человек начинает кричать на весь мир. Мне, ну, образно, а, а иногда даже и необразно. Я такой бедный, представляете, я столько перемучился. Я это, я вот сижу там в бо... Или, или кто-то, или, допустим, говорят: вот у меня ребенок больной, там или вот авария случилась, инвалидность или взрослый человек. Знаешь, что начинается? Начинается показ. Показ театра. На самом деле Театр. это грубо, но это так. Это так. В этой грубости есть суть. Именно та чистая, настоящая суть. Показ начинается. Заверни свой показ, повернись к тебе, твоя навозная куча, тебе скажи показала. спасибо своей аварии, своей инвалидности, она тебе показала, что тебя уже дымится какаха, у тебя есть возможность, в этой, да, в этой жизни ты можешь очиститься, повернись, вернись, хозяин, убери, убери, блин, такие вещи, говорим, конечно. На самом деле это так. Я могу это подтвердить из собственного опыта. Я была в аварии в одной очень крупной, да, и в одной, когда мне просто в бампер сзади дали. И оба раза я знаю, я четко знаю, это как с сварстон кошелька. То есть было осознание. Тогда надо было дать под жопу сказать, остановись, остановись. И ну, потому что это ты сама это себе дала. Да, да, да, да. Вот эти моменты, когда тебе бьют машину, это просто и не просто бьют невероятно. машину, как в той аварии, когда я дышать не могла, когда ну, серьезно. То есть, смотри, то есть ты уже задыхаешься, я уже Посмотри, задыхалась. Ты задыхаешься в свои навозные вот этой, разбери. Да, да, я задыхалась, я гналась за бизнесом, я гналась за деньгами, я гналась за карьерой. Меня там не было, меня ты как улжешь, я, я лгала. Ты себе. Да. И понимаешь, и вот этот вот момент остановки, он, он хороший был момент. Очень много тогда осознавалось стрессе, особенно вот когда дыхания не было. Заметь, меня тогда заставил дышать, а, тоже показательно. Сзади подлетела ментовская машина, она сзади ехала. И выломали дверь в машине, а я дышать уже не могла. И он меня выволок на снег, и на снегу просто взял и начал сгибать. Говорит, я не знаю, что у тебя с позвоночником, но дышать ты у меня будешь. И запустил мне легкие. А с позвоночником мне оказалось все нормально. А... Но тогда было прояснение сознания после этого. Вот когда уже четко расперла и больше вдоха не было, и я понимала, что все, сейчас вот еще минута, и, и все, кранты. И вот этот момент помню, осознаю, осознаю, зачем, осознаю, как включил во мне разум, как изменилась после этого моя жизнь. Ключевым образом изменилась. Я не знаю, что у тебя с позвоночником, но дышать ты у меня дышать будешь. Дышать ты у меня будешь. А теперь смотри. Что с твоей системой ценностей и убеждений? Что с твоей? важно. Не важно. Но дышать ты будешь. Но дышать ты будешь. И я задышала. Блин, вообще. И мы тогда вообще так легко отделались. Я задышала, муж там немножко коревизма Тоже была. задышала. Машину сменили на другую и поехали дальше. Суть. Но суть, когда Я вернулась к себе, мозг включился. Вот с этого момента включился мозг. Знаешь, я, мы же тогда ехали, я тогда четко осознала, если бы мы ребенка посадили в машину, то скорее всего он погиб. Тогда еще не пристегивали детей, даже потом уже пошла буча на эту тему, а тогда дети просто ездили на заднем сидении, mm -hmm. а, вот, И скорее всего бы была, ну трагедия была бы. И тогда я осознала ценность, ценность семьи, ценность, что ребенок живой остался, ценность всего. Я осознала вот насколько стала неважным стоимость автомобиля да она ушла вообще он, он вместе с хламом ушел то есть вообще все это улетело оно было неважно а человек цепляется за это смотри человек вперед себя выставляет крутые машины сфоткаться на фоне ламборгини ценит ботиночки гуччи, еще что-то он выставляет вот эту материю но надо было один раз чтобы тебя долбануло так чтобы ты понял нет дорогой ценен твой ребенок, ценен муж, что он сейчас дышит рядом с тобой, цен на твое тело, которое сейчас задышало. Потому что если бы оно не задышало, то хрен бы ты все это видел бы, все на этом бы, картинка закончилась. И вот эти моменты, они, они важны для осознавания, но это же свое подсознание, просто ты его достал, да. загадил, он тебя так встряхнул, и говорит, либо ты профильтруешь этот мусор и начнешь жить по-другому. И тогда человек, который... Как-то там амитропическим, склероз, я не могу, да? склерозом сидит. да? А, о чем это ему? Ты еще склерозом. Посмотри. Забудь обиды. Смотри, склероз. Склероз. Вот именно посмотри, что ты делаешь. Не забудь и забудь. Не забудь. Забыть. Забыть. забыть. Не забудь отпустить простить, да. удалить все старые сценарии, У все тебя старые сюжеты. Ты сидишь, ты сидишь вот в говне. Начни себя любить, свою жизнь, себя. Хозяин, хозяина нету. Заметишь. Да. А кто хозяин в доме? Да. Мама, Мама, папа, еще кто-то. Они виноваты до сих пор. Угу. А хозяин в доме? Это твое тело, ты там хозяин. Твой дом. Твой да. дом. Убери его. Почему ты ждешь, чтобы тебе приходили и убирали? Блин, вообще, когда осознаешь это. Почему ты ждешь? Я же не могу. А кто а может? Это... Какать можешь? Да. Можешь. Убирай, да. Прямо здесь и сейчас. Ну, поэтому ты пока продолжаешь, ты не прод... могу, пока ты, ты продуцируешь сидишь. обиду, пока ты продуцируешь вину, пока ты продуцируешь зависимость. Да. ты Вообще будешь зависим, завис... да, ты будешь зависим. И причем это твоя зависимость услышь, твоя зависимость – это ты со своей ленью и ложью себя в зависимость. Да. Игра в хорошего мальчика, да. в хорошую да. девочку. Да. Я хороший, да. только не увидьте плохого. Я же хороший для всех. Фу, распыление по забору И развернись назад. А внутри пусто. Зачем? Вот чего я туда пойду? Там же какахи мои mm -hmm. лежат. Их же надо разгрести. Их надо убрать, mm -hmm. их надо осознать. Не-не-не, вы туда не смотрите. Я, я не такой. хороший, я не такой. Да, это не я, это не я. Блин, примеру вообще С ежиком. На самом деле это так. И смотри, вот ДТП, когда человек инвалидом стал. Вот в момент ДТП всегда есть вот эта четкая, ясная мысль и это состояние, в каком ты входил в ДТП. Точно. Вот если вернуть даже в воспоминания это состояние, отработать и прожить, Точно. то самая неизлечимая Точно. травма может закрыться. Да. Дальше просто перезагрузка и ЦНС Наташа, и ресурсов. И причем, учен. Наташа, и суть, самая-самая-самая прям ядрышка суть, не разводи время, а в этот момент, как в это этот момент, Лупи. Лупи. Именно. И тогда да, вдруг, а все я. погибли, и я остался а, живой. Да, да, да. да. Потому что ты и... в этот момент убрал первую Точно. причину. Да, и да. твое подсознание говорит, отпускаю. Да, и не будет боли. Твои грехи. Да, отпускаю. это ж так. Это так. Именно. А человек еще начинает развозить, растягивать, накидывать, развозить. И начинается... И болезни, и проблемы еще больше захламляют себя, еще хуже становится человеку. И он тогда начинает говорить, это потому что я был в аварии. Так и хочется остановись. Сейчас еще опять будет у тебя авария, да? по голове совсем даст, да, тебя. Обычно два раза предупреждает, а на третьем уже выкидывает. Да. Так, в жизни это работает. Смотри три. человека. сосудика. Первое переключение, второе переключение батарей. Да, три батареи. Вот, тогда уже извини, дорогой. Все. Как у тебя есть три желания, да? <смех> <смех> ну, третье уже желание, все. все. Уже все закончилось, вышел. Третий раз сразу на выход. Точно так же, как ты человеку говоришь. Первый раз говоришь, вот, вот это, это, это измени Человек начинает с тобой спорить, ругаться, задавать вопросы. Я еще один раз могу ответить, да. а, потом а потом я потом перестаю отвечать. Все, я понимаю, что все. там нет разума, и я вас А, а когда будет. ты уже, как мы с тобой сейчас, вот когда уже в тебе, ну нет, пусто, в тебе нет, не реагируешь ты на человека, то уже третий раз ты просто у тебя... Ну, ну ты, ты понимаешь, что ты просто надо. будешь дарить ресурс кому? Да даже это не понимаешь, просто ну, человеку надо пройти, все, тут бессмысленно. ты уже просто не и, хочешь. И, и принятие, ты выбрал это прожить, проживай. Это знаешь, как выбор а, программы телепередач, который будет смотреть ребенок? Угу. Ну ты захотел ужастик, но тебе сказали, что будет страшно, да, раз, да. сказали, что будет два, да, что два. там травма на выходе, психотравма может быть, Ну, но 3, ты захотел бы ну, что, смотреть. Что с тобой сделаешь? Потом вылазь из этой психотравмы сам. Но да. уже сам. Но уже сам. Кстати, вот об этом, между прочим, роли родителей вращ... в выращивании, воспитание детей огромнейшее. И именно если ты видишь, что у тебя ребенок заболел, или же как вот аутизм, да, или же даже родился больным, блин, срочно Осознай. Это так же, как с аварией, совсем осознай в этот момент. Ты, это ты себя видишь в ребенке. Тебе, именно тебе надо начать развиваться. И именно тебе надо расти. И тогда твой ребенок тебе будет, это ты, это твое, чистый вот зеркало пришло, оно тебе показывает. И тогда это не ты должен ребенка воспитывать. Ты не можешь его воспитать, это ребенка, если ребенок у тебя больной. Да? Да. Методом копирования идет. Да. Ты осознай и тогда кто хуйс, как это не хуй а кто первичен, яйцо или курица? Так вот, у курицы должен быть разум, и тогда цыпленок будет здоров. здоров. И тогда здоровая курица вырастет из этого яйца и следующего. Не надо да, здоровое потомство. Да. Потому что ты себе ограничил да. уже жизнь да. там, 70 годами, да. а твое сознание все равно три тысячи лет будет, будет. проходить. И ты придешь к этому цыпленку. Да. Вопрос. Ты придешь здоровым или ты придешь больным? А это уже, это, это а ты... Это уже очевидно. Ты да. уже смотришься в глаза болезни. И при этом это ты уже заснешься. Это ты заболеваешь. Да, заболеваешь. И ты можешь болезнь остановить сейчас на себе. Ты видишь уже в своем отражении да. больное дитя. Благодаря ребенку. Благодаря ребенку, вот да. Ты уже видишь, это как симптом болезни твоей, что ты уходишь в болезнь. Угу. И ты можешь либо вырулить, либо уйти в болезнь дальше. И угу. это выбор. А это значит, ты слишком сильно себя размазывал по наружному uh -huh. контуру. И, кстати, вот здесь, когда человек размазывает себя по наружному контуру, он слабеет. Конечно. И вот здесь есть такая интересная штука, вообще умопомрачительная, а, дикая даже, если ее на слова положить. Смотри, если uh -huh. ты разговариваешь с размазанным человеком uh -huh. и говоришь, тебе надо сделать вот это, вот это, ты вот такой размазанный у нас. Что он делает? Он тебя не слышит. И ты ему можешь даже очень тихо говорить, точно так же, как он разговаривает. Он тебя вообще не слышит. Но он при этом может очень громко разговаривать. Это вторая сторона медали. Сейчас на ней остановлюсь. Недавно опыт был. А вот. Но он тебя не слышит. В любом случае. И тогда что надо, чтобы он тебя услышал? Пробить. Как ты можешь пробить человека? Силовыми словами. Да? Достаточно двух, трех и матов точечно, угу. просто точечно. но надо бить в цель. Ты видишь цель и видишь, что надо взломать угу. в человеке. И твои матные слова просто взрывают. А человек, мат это табу, нельзя угу. пользоваться угу. в психотерапии. шипкар Это -то. есть -то иголка. Иголка, тебе надо пробить. Да. Тебе, надо, тебе не надо э -э, царапать там, да, или как не царапать, а что-то там. А, а тебе надо... То, то есть не, не искать не искать там, а тебе надо фу, пробить. Потому что мат содержит Так суть. мат это та же боль тоже. Это та же боль, та же боль, когда тебе мат, блин, у человека аж прямо на его программах. у него, он его как, знаешь, как это? Как, как током. Током, да. И он начинает пробираешь. слышать, знаешь, кон контакты. Но да. ну, ты на, на этой чистоте сидишь, и тебя только ты можешь услышать тебя на только частоте, Если ты поплав, тебя только Да, копьем. два этих проводочка соединяются, и он так пум. Коннект. <laughs> А есть другая сторона медали. Я, я недавно ее вот увидела живьем просто воплоти. Это люди, у которых большой силовой потенциал. Угу. Скорее всего, в жизни с большим ресурсом, там финансовым, либо должностным, либо еще что-то угу. таким. Угу. Парадоксально, они не слышат. Кстати, человек, с которым я общалась, у него даже турынды в ушах были. Представляешь, уши больные. Мне даже так весело было. Вообще, я когда увидела, думаю, Знаешь, уши больные. Мне так весело, да, слушают так. Блин, что это? А это... Видишь, На самом деле человек настолько не слышит угу. окружающий мир угу. полностью, что он даже уши закрыл себе. И он все время И он давит, хочет давит, давит, давит, Не то, что давит. не слышит, он не хочет слышать. Он не хочет слышать, да, он давит. И вот это давящее сознание, вот, вот в случае давящих сознаний, здесь может работать только уступи, да? отойди и наблюдай, как человек будет проживать опыт. А, как да. он сам себя раздавит. Как он сам себя укатает. Знаешь как? Уступи, теперь не могу так сказать. Пройди мимо. Пройди мимо. Когда уступи... Это игра, да. Это игра, и при этой игре ты профукиваешь свой шанс. Начинается хаос. Как хаос. только ты уступил, начинается хаос. Ты пройди мимо. Почему? Продолжи движение. Продолжи да? движение. Потому что как только ты уступил, ты в этой ситуации узловой, да, ты уступил, ты не отошел. И тебе и надо, сразу, надо сразу уйти в свою а игру. Тебе уйти, уйди. В свою игру, да. Ты уходишь в свою игру, угу. но ваши игры. Не и вот пересекают. тоже в этом парадокс, да, говорят, мудрость ⁇ это уступить. Нет. Нет, Надо мудрость – дай возможность. Дай возможность. Ты попробовал два раза, там, допустим, да? И дай возможность человеку, ну, не слышал два раза, дай возможность человеку самому пройти. Но при этом ти, ты уже дважды к нему постучался, и уже по-любому дважды у него уже есть, закинулось где-то зернышко, которое когда-то прорастет. У него уже есть опыт, опыт общения с тобой. Уже все. Все это как, вот опять-таки парадоксально скажу, это как вирус, да, это как да. вирус информационный да дал или не дал даст или не даст ростки, но он уже в тебе есть, он уже изменения в тебе внес. Ну, и вот теперь вирус какого? Низкочестный, ну, то есть тут уже... Да. Ну, тут дальше вещи, дальше пошли интересные. варианты. Да. но ну, вот смотри, само слово «уступил» он подразумевает, что ты отошел и стоишь. Да, и стоишь. А здесь на, надо двигаться. Двигаться. То есть сразу да. создать Пошел, свою руку, да. ключ создать свою ты, игру. Ты дальше движешься то да. Да. да, ты пошел по своему интересу. Ну, У да. тебя интерес все равно, он не должен останавливаться да. ни в один момент. Так, если он искренен, Наташа, посмотри на нас с тобой. Если этот интерес искренен, то, то его ну, остановить можно только, знаешь, я сейчас просто почувствовала. Если бы мы с тобой не были вдвоем, то тогда действительно можно в какой-то момент остановиться, когда все равно. Смотри, а -а -а. мы бы нашли других. Я, Тогда бы ты заменила меня кем-то, я заменила. Но все равно пару бы нашли. Сог, абсолютно согласна. Когда искренне, но когда искренний есть, но, Наташа, время. Есть время. Я с тобой абсолютно да, согласна. потрачено время. Время. Будет. Время. Да. Вот оно. Именно и, искренний интерес – это тот показатель, когда человек не останавливается, не... Это даже не так. Искренний интерес, когда ты... Мы с тобой вот сколько раз, мы бывало раз, и чувствуем сами так, на паузочке немножко, но эта пауза, она как ступенька. Как ступенька. Как раз. И, ты, и мы с тобой всегда говорили, что-то подходит, что -то сейчас подходит да, им пф, точно. Точно. То есть это как шаги. Это вот такие шаги. Новая информационная вуаль идет, и ты на новый слой выходишь, и есть момент, когда он как будто скапливается, что тебе выдать, как подстройка под тебя. Да. И ты сам себе раскрываешь да. вот этот да. вот новый, новый слой, новая, новая вуаль, новое восприятие. Это все разное восприятие. Да. И зная, что вчера осознавала вообще тема. Мы все время рассматривали состояние сознания и восприятия. А вчера вдруг какой-то момент, когда парадоксальное восприятие в глубину пошло, когда описывала. И вдруг у меня состояние восприятия, а их тоже много. Это состояние сознания в восприятии. Смотри, как сжимается в точку. Вот оно. И о состоянии восприятия мы вообще не учили. То есть это Смена восприятий, находясь в определенном состоянии сознания. Да, смена восприятий, находясь в определенном да. состоянии, Состояние сознания, они бывают восприятие. разные Там, В этом такое да, да, да, да. И да, в да, каждом смена. есть да, свое. Же, как минимум, три точки восприятия угу, должно угу. быть. Как минимум три угу. точки. Угу. И получается, смотри, какая тонкая игра. Это... У меня, у меня нет музыкального образования, да. Это вот как есть а, тона, полутона, mm -hmm. а, там mm -hmm. какие-то вот понимаю. оттеночные вот эти диезы, миноры, мажоры, блин, да, да, да. бемоли. Это, да. Я понимаю о чем ты. Это вот именно Сказать подбор, это не подбор, это то, что соединяет, соединительное да, вот соедините... этот вот момент да, да, да, да, для да, того, чтобы да, переходы да, прочувствовать да, да. и разные восприятия. Чтобы не было бы, знаешь, как в музыке. Нет, а вот именно игра, музыка да. музыка, да, да, да, да. Вот когда вчера когда описывала вот все, что касалось коллективного, именно в ну, коллективном, то, что, да, угу. именно в слое коллективного вдруг пришло сознание, блин. Пошла смена состояния восприятия. Угу, Закручивается угу. это дело. Это еще усложнение. Угу. И именно с этой смены восприятия идет определенный слой информации. Да, то есть уже да, этого да. уровня. Этого уровня информации воспринимается с разных восприятий. Угу. И значит, это с этой информацией слуха. можно... Да. Как тренировка слуха, с этой информацией можно с разных да. ракурсов смотреть. Да, да, да. А для чего? Когда ты создаешь, когда ты строишь да. новое, да. Ты понимаешь, что ты, ты будешь строить, да, какую да, музыку да, ты будешь да. писать. Да, да, да. Блин, это вообще... Это невероятная штука. А теперь... Вот сейчас вопрос вспомнился человека, который спросил. Как вы можете в двух словах сказать, чему вы можете меня научить? В двух, в одном, ничему. Ничему. Ничему. Вот при таком подходе ничему, однозначно. Во-первых, уже даже вопрос, чему, чему вы меня можете, можете научить? Ничего. Ничему. Ничему. Только все. сам. Только сам. А сам чему это освоить высшую вы матику. Меня может. Ты уже ушел. Все. Тебя нет. Ты не умеешь слышать себя. Все. Ты не умеешь не слушать, а слышать себя. Все. Ничему. Меня тогда просто, когда на стриме задали вопрос, я на нем зависла. Понимаю глубину вопроса, глубину разницы между объективным и субъективным восприятием. И Вот смотри, вчера тоже с друзьями сидели. И а, психотехническая база. На начальном этапе, когда вот здоровье тела, курс, мы же от простого <с к <с сложному шли. Есть вещи, которые там где-то пересекались с чем-то. Начальное, начальное, самое начальное. Вот еще только вход в инфодайминг. И человек берет, о, так я это знаю, да? Угу. И потом у него возникает тут же лень, так зачем мне дальше двигаться? Да, Ой, это знаю. И это стоп. Это опять-таки фильтр, как и черная книга. Фильтр, проход дальше, дальше, дальше. А что дает, что человеку а, дает произнести эти слова? Эго. Эго. Эго. эго. эго. Точно ну, так же, я как... это знаю. Обесценивание тоже дает Эго. Эго. То есть человек ушел от себя. Это показатель. Нет тебя. Да, да, да. Вот эти вот Ты моменты, не... вот эти вот моменты, когда... Что-то мне уже сидеть криво, неудобно. Вот эти моменты, когда человек автоматически пытается сравнить субъективное с объективным, ищет что-то в объективном, чтобы там остаться. Это момент, когда человек разменивается по сути дела уже на входе уже на входе уже на входе да и здесь Придает очень важно себя да вот в этот момент входе. да вот в этот момент очень важно развернуться и сказать нет подожди объективно осталось объективным я иду в себя угу. и пойти в себя и оторваться от коллективного угу. вот этот вот отрыв угу. блин и получается, здесь уже зависимости надо прорабатывать, mm -hmm. здесь уже капризы надо да, прорабатывать, да, здесь пош... уже лень надо прорабатывать, так, а потому что... Там... ложь надо прорабатывать. Мир соткан из зависимости, лжи и лень нашей собственной. Иначе он не войдет mm -hmm. в простейшую психотехническую базу, он не может mm -hmm. попасть, потому что он не осознает глубину. Mm -hmm. Парадокс, да. прикинь? Да. И да. не надо защищать никак по другому информацию. Да? просто по парадоксу. Он Стоит. не может взять этого, и тогда он не может войти сюда, угу. и все. Угу. Нельзя вылечить болезнь, пока ты не вытрясешь так Вот она черная книжечка. Кого-то пускает, кого-то не пускает. Да, вот он фильтрик. И если ты с этой стороны не зашел, ты не можешь войти здесь. Угу. Блин, парадокс, парадокс. Ты можешь взять, обойти черную книжку, ты можешь прочитать, но ты по, по поверхности где-то что-то в тебе, конечно, что-то по-любому сработает. По-любому сработает. Но... Сути, до сути, до глубины себя, до хозяина себя, ты не, ни, ни в коем случае, пока не ты пройдешь. не пройдешь этот фильтр. Да. Согласна полностью. Смотри, видишь, уже на входе. На входе идет чистка, пройдешь mm -hmm. ты или нет. Mm -hmm. И ты сам себя останавливаешь, и ты сам себя чистишь, и ты mm -hmm. сам себя не пускаешь, ввиду того, что ты не хочешь а, разобраться с ленью, с ложью, капризами, ты не искренен сам с собой. Да. Ты, ты себя. играешь. Да. Ты, ты играешь в чужие игры. Да. И не хочешь с ними проститься. Да, все. Да, да, да. А смотри, наша жизнь на самом деле, она действительно, с, это зависимость. Ребенок рождается, когда с первыми каплями молока материнского, все, он в зависимости от пищи. Мир, мы действительно в зависимости от еды, мы не можем не кушать. Но здесь должен быть разум. И также вот смотри человек в своей, в своей собственной находится в зависимости от себя самого. Когда человек сам себе говорит, а, так это я знаю. Бил. Все. Все, футбол. Все, Футбол уже шандарахнул ногой по мячу. Все, ты просто сам сделал себе вот так. Пум как... Ты для себя уже никто. Ты вот просто пстричку так раз самому себе, как, знаешь, как муравью. Ты сам себе сделал. Все. Вот это. Отлетел. Отлетел. Смотри. Ты по поверхности. Все. Ни ты, разу да. у нас Но не было состояния, блин. что мы знаем. Да. Мы всегда говорим. Смотри, и нам еще интереснее становится. Мы всегда говорим, что то, что мы знаем, мы знаем, что мы совсем мало знаем. Вообще. Что вообще. Нет, да. да. Что... Мы просто чуем вот этот вот сколько и это нам дает интерес. А как вчера вошли вот в этот ресурс интересно, да, когда эти три тысячи лет нашли? Когда да вышло? Вот вообще. когда это вылетает, да, уже все, ты понимаешь, каждый уже теперь каждую батарейку мы да -да -да. распотрошим в Уже все, уже мы да, добрались. мы добрались. И какое тут можно сказать? А, так я это знаю. Какое? Как только я знаю. Я готов обучать, да. я готов, все. я сажусь на трон сатаны, все, все, все, все. и все, это Пошло. старость, это последний, ну, это третий контур. Все, ты уже смертен. Все, да, ты уже смертен. Ты уже, уже вперед ножками. Угу. И это невероятно на самом деле. Как только ты сел, как только ты начал играть в трон. Привет. И тогда какое лекарство можно сказать старым людям ну будем брать старым тогда то есть после 60 хотя это надо вообще с рождения впитывать в ребенка надо но и просто вот это начните интересоваться жизнью зачем вы потухли зачем вы позволили своему своему огоньку затухнуть Хозяин, вернись, да, распали. Хозяин поставь да, новые дровишки. Да, да, да, поставь новые дровишки. Распали уголек, уголек зачем пусть сейчас огонь. Гена спустится? Да, Гена вышел. Хозяин вышел из дома. Вот и, и костер сразу. Вот оно. Найдите интерес. А что старый человек делает? Идет в церковь. Все. И продолжает размазывать Все. себя дальше. И как по парадоксу. Ставит свечечки огонек. Блин, разожги огонь в себе. Огонь жизни в себе. А он Распали. по парадоксу пытается зажечь а подсознание, а оно не, не загорается. Да. Потому что это ты уже тебе. полностью в темнице в своей собственной. Ты Блин, уже Так, очевидно. Очевидно. Кстати, человек столько парадоксальных вещей делает, когда это видишь, вот реально ржешь постоянно. А обрати внимание, парадокса четыре. Четыре. Четыре. Всегда одного фактора 4. с четырех сторон всегда будет. Четыре. То есть как в тетраэдре. Четыре грани. Да. Раз, два, три, четыре. Да. Всегда. И на любую качни, да. начнешь игру. Да. Только в точке. Да. И в то же самое время ты стоишь на одной ноге в точке да. и не двигаться не можешь. Не можешь. И тогда тебе надо вторая нога, когда ты тун-тун-тун-тун и качаешься. Да, вот оно двойное пошел. восприятие. Да. Нам с тобой кажется, так это просто, да? Ну, в смысле, просто я имею в виду Очевидные очевидно вещи. настолько, да, как черным по белому. А ведь не каждый это услышит. Поэтому мы людей раскладываем на раз, два, три. А Человек mm -hmm. зачастую еще месяц осознает, что ему сказали. А то и год. А, а то и год, да. Ну, как раньше вот было, да? Уходили, потом только спустя год. Спустя год возвращались, потом говорили, только потом боли, Да. А время вот, время, вот оно время. А время потеряно. Это то, о чем я говорила. Время потеряно. Самое главное, вот что я вижу, когда, например, человек выпадает, вот человеку сказали, дали информацию вводную, вот, дали информацию, что будет последствием бездумного отношения. Человек не воспринимает, он же хочет попробовать прожить, его право, он живет. И потом он приходит, но он приходит уже с этой проблемой, которую ему предупредили, что будет. Да, уже все. Сколько раз уже к нам с граблями возвращались. Да. И ты смотришь и понимаешь, а теперь осознать уже надо не только вот этот кусок, но еще а да. и дабли. И а... убирать надо уже целый хлеб, а не кусочек. Уже. Да, да, да. А возьми, а возьми, далеко ходить не надо. Разводятся люди, да, разводятся врагами, не осознав. Потом находят второго или, или это мужа или жену, и она уже Ой, имеет две составляющие, да. которые тебе надо проработать. То есть у тебя пожестче будет. Жестче, поэтому второй сюжет всегда да, жестче. Да. Поэтому а, вот когда звучит фраза: Ну как я заменю мужа? Ну как я заменю я, директора? Да. А. А, замени директора, и там фирма заработает да, да, да, хорошо. Да, да. С этим трудовым коллективом уже нет. Измени трудовой коллектив, и тогда директор придет сам новый. Угу. По другому Именно не будет, так, да? Измени семью, да. измени круг общения, и тогда новый муж придет адекватный. Угу. Не с той стороны заход. Заход от того, что ты мужа заменишь, ничего не изменится. Ничего. Ты так и останешься, дура. В тебе все, в тебе все. Да, все в тебе. Очевидно. Очевидно. Очевид. Это вещи очевидны.